Дорогие друзья, приветствую вас на канале Сангейт Донецк. Есть известная истина, если вы хотите быть счастливым, ищите общение со счастливым человеком. Хотите быть успешным, ищите общение с успешным человеком. Хотите саморазвития, духовного развития, ищите тех, кто занимается этим. Хотите быть успешными в жизни, хотите зарабатывать, ищите того, кто умеет зарабатывать. Если хотите всего этого сразу, ищите общение с Майклом Мелиховым, основателем, президентом университета Познания Личности центра Сан-Гейтс. Здравствуйте, Майкл. Да, добрый день, добрый день, Михаил, рад встрече. Рад открытию филиала центра Сан-Гейтс, сан Донец. Ну, я рад сегодня первой программе. Взаимно. Это большой шаг. Да. Скажите, пожалуйста, вкратце, центр «Сангейтс», о чем говорят, чем учат специалисты-преподаватели центра, и, соответственно, что будет на канале «Сангейтс Донецк» тоже для наших зрителей. Расскажите. Ну, главная тема вообще всех программ и вообще всего того, кто мы есть, что мы есть, это предназначение человека и его программа для чего мы вообще здесь находимся, для чего мы пришли на эту землю. То есть надо познать, кто мы есть. И вот этой теме посвящены все программы Центра Сангейс, познание самого себя, познание личности. Поэтому на каналах Центра Сангейс, главный канал, там где центра, так и называется, нету физического. Ну вот я лично физически нахожусь в городе Чикаго, но это все происходит виртуально по всему миру. Поэтому филиалы центра, они находятся в разных местах да, по земному шару, будем так говорить. Ну и, собственно, цель одна. Но тем не менее программы эти независимые. Каналы эти независимые, поэтому и специалисты могут быть совсем другие, это не повторение. Просто сегодня, ну вот первая такая программа, поэтому логично, чтобы, наверное, я представил именно несколько в другом ракурсе, поэтому это интервью как раз и идет. Благодарю вас, что выделили время. Тогда давайте поговорим об основной теме, предназначении человека, его месте. Помимо всего, что я уже перечислил, вы психолог, астрономеролог, шахматист. Хотелось бы провести аналогию и поговорить о месте человека в жизни с точки зрения шахмат. Кто же человек? Он игрок за шахматной доской, который принимает решения и двигает фигуры? Либо он фигура, пешка или король, в зависимости от того, что предначертано. Это о свободе воли, да, о нашем месте в мире. Кто мы? Ну, вопрос очень хороший, и терминология очень мне понятная. В принципе, я, когда озвучиваю какие-то идеи, я как раз-таки пользуюсь этой терминологией, как нам э, разобраться, кто мы есть, что мы есть и чем нам надо заниматься. И с моей точки зрения, это шахматная комбинация. И только, конечно, в основном шахматисты это, наверное, знают, что мы строим самого себя. И пространство, огромное пространство вариантов, которые невозможно просчитать вообще никак. Я всегда привожу пример, как в свое время Гарри Каспаров играл с компьютером. Я забыл, Блю, там какой-то там компьютер там был. Вот. И он в одной из партий решил его обмануть и делать совершенно нестандартные ходы. То есть компьютер был запрограммирован, но просто... Миллион раз он заставил быстрее, чем любой человек здесь. Но он у него выиграл, потому что дело совершенно нестандартное. То есть здесь смысл всего заключается, у человека есть разум, а компьютер все же машина. И в него вложена какая-то программа, которая заменить человека невозможно. Человек мыслившее существо, вот и все. Поэтому, э, кем бы он мог быть, и кем, э, это зависит от него. Он может быть и пешкой, которая, э, ну... Сами знаете, рейтинг, допустим, пешки, там, слона, коня, ладьи и ферзя, правильно? Поэтому он может быть и королем, да? Но, как мы знаем, у короля есть, скажем, свита, защита. И также есть еще то, чего, к сожалению, сегодня от нас мало зависит. Или практически почти ничего не зависит. Почти, я напоминаю. Потому что все же можно изменить. А именно, есть силы. и Человек забыл, каким силам он должен подчиняться. И какие силы дают ему возможность жить жизнью богов. Я бы так сказал. Понимание своей природы. Вот, К сожалению, он сегодня не понимает свою природу. Поэтому им можно управлять даже королями. Можно управлять и есть силы, которые управляют королями на нашей шахматной партии земли, ну государство одно, государство другое, это э, между собой начинается вот эта шахматная партия одна одно хочет государство победить другое, и там находятся короли, там находятся людей и так далее, поэтому ну, тут много нюансов и много вариантов. Спасибо. А что тогда в нашей жизни предопределено? без выбора, а на что мы способны повлиять? Ну, это, еще раз повторюсь, зависит от того, знаем ли мы, кто мы есть. И нам дана программа, появления, которая начинает работать, начинает осуществляться только тогда, когда мы начинаем, когда мы рождаемся. Вот у нас есть программа. И если мы понимаем эту программу, мы можем изменить многие вещи. То есть, как правило, люди сегодня это редко знают, редко понимают, свои, свое предназначение, и кто влез, кто подровал. Наша задача выяснить, каково наше предназначение и на что мы способны. Потому что не все, конечно, способны благодаря прошлым нашим деяниям, прошлым, прошлых жизням. И вот эта программа прошлой жизни давлеет над нами в этой жизни. Но если мы знаем эти программы, мы можем вернуться туда и какие-то вещи скорректировать. Поэтому все зависит от нас, и мы можем действительно все изменить. То есть речь идет о карме, фактически, да, о том, что заложено из прошлых наших поступков. Речь идет о карме, сегодня это модное слово гены, генетика и так далее. Да, ну, в общем. Фактически это, да, это речь идет о карту. А если продолжить аналогию с шахматами, ведь все равно какие-то психофизиологические качества заложены в нас с рождения. По прошлым поступкам мы, допустим, предположим, конь или слон или ладья на доске. Что если человек с определенным набором качеств, решит действовать совершенно по-другому, то есть вне своей программы, неважно в позитивном или деструктивном смысле. Если у него такая возможность, если Ладья решит стать ферзем, если такая возможность, нарушает ли он какие-то правила или в правилах и дело, в зависимости от того, как действовать. Ну именно в правилах и дело. Для этого человеку даны э, так называемые заповеди, если он соблюдает заповеди, что такое заповеди, это это законы высшего порядка, которые приходят нам оттуда, сверху. То есть, если они приходят сверху, имеется в виду о том, что, а мы живем внизу, то, ну, наверня, навер, наверное, наверняка там знают как лучше, правильно? А сверху. И нам дают такие, вот такие вещи, чтобы мы об этом знали. Наше право соблюдать или не соблюдать сегодня люди. Очень многие правила и законы или вот эти заповеди они не соблюдают. К сожалению, если мы не будем соблюдать законы, то мы будем нести ответственность за несоблюдение этих законов. Вот так, как считается. Поэтому что можно сказать? Надо опять то же самое знать, в чем они заключаются, знать наше соответствие с ними, как мы в этом сможем себя чувствовать, потому что мы должны соответствовать, правильно? Вибрации как-то должны быть, поэтому наша задача скоординироваться вот с этими силами, с этими энергиями, ну и идти в этом потоке. Тот, кто захочет слушать и учиться, у преподавателей, специалистов сам гейтс, Дан... -Гейтс. Да. преподаватели понимают эти законы и могут ли гармонизировать людей в соответствии с ними? А преподаватели центра сам есть, в частности, это именно то, как я это все структурирую и как я самого изначально это и создавал. Mm -hmm. Поскольку мы сейчас говорим а уже, если мы говорим про преподавателей и про студентов, то мы тогда уже говорим о университете познания личности. Потому что сейчас мы беседуем на канале YouTube в рамках просто какой-то программы. А если мы говорим сейчас о, скажем, о личности, ну тогда это совсем по-другому. Университет познания личности. Тогда мы должны друг другу соответствовать. Преподаватели нам и мы преподаватели. Ну, примерно вот так. Хорошо. Скажите, пожалуйста, вот э, есть в ведической восточной системе э, деление людей по психофизиологическим качествам на разные, э, на рабочих, тех, кто больше предрасположен к воинскому делу, управлению э, брахманов, тех, кто учителей человечества, торговцев. Mm -hmm. И mm -hmm. это извратилось впоследствии в кастовую систему, в ненормальную, конечно, не социальную. Но изначально были такие принципы. И основой их действительно можно в людях проследить. Вот я вспоминаю всегда 90-е годы на постсоветском пространстве, когда денег не было, и все вдруг поняли, что выживать mm -hmm. не за что. Привычный уклад жизни разрушился. Тогда люди вдруг резко все ринулись в коммерцию. В Ростов за носками, за майонезами, за продуктами покупать, перепродавать. И действительно, uh -huh. какая-то часть, небольшая, стала успешными коммерсантами, наверное, так их можно назвать. И с тех пор, мы их видим, у них магазины с тех пор, так они и стали успешными в этом сфере. А многие, и мои родители тоже пошли по этому пути. Сумки, продукты, электричка, вот попытка тут продать. И все это в убыток. Просто потому, что я вижу, у них нет этих качеств. Действительно ли эти вещи зависят от заложенных качеств? И как тогда человек может стать успешным торговцем да, в хорошем смысле этого слова? Профессиональном. Неужели все зависит просто от качеств, которые заложены Ну, э, во-первых, да, зависит, но не все зависит. <связычное> поскольку в физические времена была принята такая практика, и это отражено в фильме. Ну, возможно, кто-то смотрел, возможно, нет. Я не помню, как точно он называется, но речь идет о Шириле Прабхупада, Ширили Прабхупада, который приехал к нам из далекой Индии, имеется в виду на Запад приехал, да, в Соединенных Штаты он приехал, и которому было довольно много лет, ему было лет 66, где-то так. Он приехал, и с этого все началось. Движение и понятие веты и так далее, и так далее. И далее. Но когда он был маленьким и эта практика существовала, когда человека, который только ползает еще, да, но ему еще годик, допустим, да, нет, он еще не стал ходить, его запускают в комнату, в комнату, где по углам разложены предметы, то есть четыре касты, четыре предмета, но в одном углу находятся книги, да. Книги это понятно образование. То есть это то, что называется бывшая каста, это браманы или это учителя. Вторая каста это Кшатри. То есть во втором углу были Кшатри это полководцы, это, скажем, ну сегодня это президенты, это воины. То есть там было разложено оружие. В третьем углу, а это каста торговцев, вот именно то, что ты сейчас задаешь вопрос, или их называют вайши, на это каста торговцев в прошлое время, или средние землевладельцы, да, или это среднее звено, скажем, менеджера, которые ну, вот на своем уровне они производят какие-то действия. Ну и последняя каста – это орудия производства. То есть кирки, мотыги, лопаты. Вот так. Да, это люди, которые работают ну, на кого-то. И за это, за свой труд они получают, соответственно, какое-то материальное вознаграждение. Это работники, любые, любые работники, которые идут на работу и работают на своего работодателя. Не имеет значения, хоть они инженеры, хоть они разнорабочие, хотя они копают там и так далее, они получают за свою работу деньги. Удивительно, и это будет, наверное, возможно, многим как бы непонятно и им неприятно, это сегодня, сегодня, повторяю, в наше время, это работники как, например, искусства, это вот эти вот на эстраде, которые танцуют, пляшут, поют и так далее, но они же это получают деньги, они развлекают публику. Да? Они это развлекают публику. Люди идут, платят деньги за то, что они их развлекают, верно? И вот это именно то, да, вот запустили прокупан туда, и он так, то есть, заполз туда ребенок, ну, заполз, заполз, заполз, и значит взирается по сторонам. Ну, конечно, оружие, оно блестит, да, казалось бы, да, то есть самое привлекательное, ну, мафии, может быть, какие-то, да. Но книги они совсем не лестят. Ну лежат в углу какие-то книги. Да? И вот он пополз к книгам. И он когда пополз к книгам, родители этого ребенка знают, что его надо направить именно на него образование. Что он будет браманом. Будет учителем. Ну, собственно, так и оно и произошло. Это как вариант. Это как вопрос. Я уже приводил пример. Сложный пример. тяжелый пример. На другом канале. В Латвии тоже было интервью, когда речь шла о Гитлере. Вот Гитлер в наше время, да, в, наше, в наше время, да. он в 16 веке, он построил общество, соответствующее всем канонам ведического общества. Вопрос другой, что он хотел, как это, господство, но смысл построения общества, когда все люди работают, ну... В той мире, в той сфере, которая ему положена по своему предназначению. Вот в чем дело. Поэтому, с одной стороны, да. То есть мы наработали в прошлое время э -э -э свои какие-то навыки и преподавателя. Да. Это обусловлено, вот я как астрономеролог, по дате рождения, я могу определить любого человека, каково его предназначение да, по программе. Но дело в том, что всегда это можно изменить, поэтому есть другие понятия, есть карма, а карма и ви карма. То есть карма это человек, который действует соответствующими законами, законами природы. Ви карма это когда он просто категорически делает, что хочет и не соблюдает никаких законов, никаких э, заповедей. Ну и а карма когда человек может выйти из под влияния материальных законов. Вот в чем дело, потому что мы все э, имеем Свою предназначение, свою принадлежность и свою привязку к телу. Мы себя ассоциируем с телом. Мы, это называется так, обусловились. Мы обуславливаемся своим телом, когда мы приходим в этот мир. Ну, вот так получилось. Так, в такой эпоху мы живем. Но в силах наших, зная о том, что мы божественное создание, это предназначение у нас все же не только быть исполнять, как нам это положено, исполнять э, наши институты и так далее. Но мы еще должны понимать, кто мы есть на самом деле. Вот об этом идет речь. Скажите, пожалуйста, каких людей, населяющих Землю сейчас нашу планету, больше тех, которые живут по законам кармы, ви кармы или а кармы? Но ну, тех, кто живут по законам э, изменения своей судьбы, очень немного. Я хочу отдать должное нашим преподавателям и нашим студентам, обучающимся, потому что злающих обучаться становится все больше и больше. Дело в том, что сегодня положение в мире, над нашей планете, меняется кардинальным образом. С одной стороны, будут очень многие люди уходить с физического плана. Очень многие. Поэтому мы сегодня, вот недавно прошла передача, буквально 20 минут, закончилась программа у нас, извините, закончилась программа с Ольгой Викторовной, где шла о том, что многие люди будут уходить за 10 лет, они уже уходят, и много уходят людей, и будет еще намного больше. Почему? Потому что Земля себя защищает, и она убирает ненужные ей элементы. Я сегодня привожу пример. Мотор вибрирует, правильно? Ну вот, его чуть-чуть там завели, и он начинает вибрировать чуть-чуть. И там крошки, допустим, какие-то там допустим. Ну, они вот дрожат вместе с мотором. Но чуть сильнее вибрации, и крошки будут падать. Это мы, люди, живущие, условно говоря, вот на этом моторе, и мы будем с них падать. Мы не соответствуем вибрациям Земли. Наши вибрации не соответствуют. Почему не соответствуют? Потому что каждый из нас вибрирует на определенных частотах в зависимости от того, как мы думаем, как мы мыслим. Кто-то мыслит очень негативно. Для него человек не друг, товарищ, и брат, а сами знаете, да. Поэтому не получится. Рано или поздно сейчас такие, такая ситуация, что он должен найти плана земного, вот, для того, чтобы это нормально, потому что он опять родится. Ничего страшного в этом нет. Просто он не понял свою программу, не соответствует тем веяниям, тем энергиям, которые сегодня происходят. Происходят энергии такого порядка. Значит, если мы идем с и так далее, вниз спускаемся до калий-юги, то сегодня такой отрезок времени, когда мы, наоборот, идем с сатью-югу, ну, мини, будем это называть, мини, такие эпохи. И мы сегодня идем, и поэтому мы с каждым днем приближаемся к эпохе благодействия. И негативные люди здесь не нужны, поэтому... Воля оттуда высшая воля будет делать так что люди будут уходить вот. мы же знаем о том что в войнах бывает гибнут очень много людей а кто-то проходит всю войну без единой царапины да? такие случаи же есть но на это есть причины поэтому те люди соблюдают которые так проходят они соблюдали и соблюдают условия чтобы выжить если для того чтобы эволюционировать поэтому сегодня Гораздо большинство людей, неизмеримое количество людей, действуют, работают по условиям Викармы. Они не соблюдают законы, к сожалению. Да? Какая-то часть соблюдает, гораздо меньшая часть соблюдает законы, то есть они работают по кармы. А вот самый лучший вариант кармы очень немногие. Те, кто их таких людей называют, ну, наверное, дважды рожденными, потому что они понимают свою природу пожестную, и они решают э, жить по законам божеским, будем так говорить, э, ну и так далее. Ну, это религия, можно так сказать, или, или элемент ее. Поэтому примерно вот так. Но э, смещение, еще раз повторюсь, смещение массы людей в сторону позитива гораздо больше, и гораздо большими темпами идет, чем она шло до того, как. Но нам потребуется немало лет, вообще-то говоря, чтобы это изменилось. Ну, радует, что хотя бы мы идем в лучшие времена. Получается, сейчас время перемен? Сейчас время перемен, да, это правда. И оно... Вот то, что мы видим за окном, то, что мы видим, погодные климатические условия, политические условия, это все очищение, это все нормальный процесс изменения ситуации к лучшему. Это не к худшему, это к лучшему. Вот. Просто мы по-другому это не привыкли воспринимать. Ну, есть людей, которые понимают, становится все больше и больше. А тогда логично предположить, что раз мировой порядок меняется, и за прошлый год мы это видели воочию стремительно, привычный уклад жизни, вот эта иллюзия стабильности, которую мы большинство людей питаем, что она исчезнет. То есть, может быть, привычный метод заработка, работа на начальника, заработок, работа ради пенсии, эти вещи тоже, наверное, уже теряют свой вес и многие могут оказаться вот, психологически и морально выбитыми из ритма жизни то как она меняется вы видите эти процессы действительно это так я вижу эти процессы они сегодня идут и идут очень и очень серьезные эти процессы и это это очень хорошо что они идут да. все меняется а, по лучшему меняется да. но повторяю, это процесс болезни, изменения, изменение, потому что есть такое, на английском языке называется no pain, no gain. То есть нет боли, нет приобретения чего-то лучшего. Это когда человек болен, и ему делают очистку его, к примеру, организма. И он испытывает очень серьезные проблемы. Ну, очистка организма, это токсины, было токсинов из организма, это больно но по-другому нельзя, поэтому тебя себя очищают. Сейчас люди моего поколения, поэтому понимая, предвидя, чувствуя эти изменения, все больше пытаются уйти вот от этого привычного уклада жизни, который был навязан от прошлых поколений, и как-то реализовать себя в жизни основываясь на других принципах, на ощущении поиска собственного предназначения, многие пробуют себя в бизнесе, в работе на себя. В свое время вы были очень успешным сейлсменом. Вот как быть успешным продавцом? Как перестать работать на дядю и стать самодостаточным в финансовом плане? Ну для начала надо опять же знать свое предназначение, как мы можем сделать, люди это не знают, поэтому они довольно часто идут туда, куда им не стоит идти, и они часто сегодня дико подавляющее большинство людей занимаются не своим предназначением, а работают вообще не по профессии, именно потому что они не знают, каково предназначение. Я приводил очень много примеров, очень много людей, которые обращаются лично ко мне на консультации. И я вижу, они просто не соблюдают э, законы, они не соблюдают э, правильность построения своей матрицы. То есть их как бы загоняет в матрицу чисто э, условия. А ведь э, известно о том, что не человек строит условия, а условия... То есть, наоборот, человек строит условия, а не, устро... а не условия диктует его, скажем, вот то, чем он занимается. И вот этот тот самый момент, который надо было бы знать любому человеку, любому и каждому. То есть мы можем изменить очень многие вещи. Ну и, к примеру, опять же, есть сегодня веяние вот это вот нашего времени таковы что люди в основном занимаются чем они занимаются зарабатыванием денег и все а деньги не забывая о том что деньги в общем-то это инструмент и не более того к сожалению вот это очень серьезный и очень большой дисбаланс наших вот вещей а именно о том, что мы просто не знаем нашего предназначения. Очень и очень повторяю серьезный дисбаланс. И это печально. Потому что я, допустим, обладая, ну я-то вычислил, допустим, свои качества, как я могу функционировать. Но для этого нужно, если мы не можем это разобраться в этом, для этого нужна помощь, наверное, учителей, собственно, они и ведут. Это. Поэтому еще раз самое главное знать свое предназначение, знать свои способности. Вопреки всего. Какие качества ученика, что должно щелкнуть в человеке, чтобы он захотел это узнать? Это индивидуально качество ученика. Знаешь, учитель появляется, когда ученик готов. Значит, если учителя нет, значит просто ученик не готов качество его если нашелся учитель ну, уже довериться учителю так скажем и соблюдать правила его он, он дает когда он идет в ученики он дает себе обязательства соблюдать абсолютно все повторяю если учитель конечно правильный учитель бывает сегодня разные сегодня учители бывает неправильные но если попали, если вам повезло, и вы нашли учителя своего, которые работают не только на себя, да, на себя работает это, это это клеточка, которая работает сама на себя, это раковая клеточка, понимаете. Рано или поздно отравится весь организм. Рано или поздно. Поэтому будем считать, что это учитель априори, действительно учитель, который хочет научить. И ученик понимая это, берет на себя ответственность просто полностью все дать и, так сказать, на волю и соблюдать все правила. То есть безукоснительно не опровергать, а именно соблюдать все то, о чем говорит учитель. Найти такого наставника и захотеть учиться, найти себя можно в любом возрасте. В вашей практике есть случаи, когда люди очень преклонного возраста, вот так нашли что-то в себе новое, открыли и поменяли свою жизнь? Ну, я, собственно говоря, сам поменял все по себя. И в возрасте совсем достаточно, не сказать, чтобы зрел, но уже великого возраста, когда стал вот интересоваться, поэтому, собственно говоря, в любом возрасте это достижено, даже если тебе 70-80 или более лет, потому что в следующий раз мы начинаем с той позиции, с которой мы тут остановились в этой жизни. Возраст здесь не имеет никакого значения. Это снова позитивная информация и знания. Вы воодушевляетесь сегодня. Скажите, если вернуться к шахматной доске, мы выяснили, что все-таки, скорее, мы фигуры, есть высшие силы, которые влияют, как минимум влияют на наши пути. В религиях часто понятие дуализма, то есть светлые, темные силы. Вот в шахматной доске играют двое, черными и белыми. Действительно, те, кто видят, Тонкие отношения в мире и те, кто видят эти силы на тонком уровне, если это, это противостояние во влиянии на мир и во влиянии на судьбу каждого, каких-то позитивных сил, ну, назовем их, допустим, ангелами, и каких-то сил деструктивных, негативных, есть ли такое? Есть ли такое еще раз? Есть ли такое что ли? Ага. Вот это положение дел в мире. Действительно ли есть светлые силы и деструктивные, которые влияют на весь мир и на человека в частности? Дело в том, что существуют две стороны медали. И как мы знаем, да, они, к примеру, отражены ну, в значке инь-янь, где есть черный значок, и есть светлый значок. У нас мир туальный, у нас есть мужчина, женщина, у нас есть мир, еще раз, позитивный, негативный, у нас есть день и ночь. То есть всегда есть две стороны. И человек есть негативный, и человек есть позитивный. Без негативности не будет позитивности. Так мы созданы. Это только там наверху, в духовном мире, есть только одно качество. Это любовь к своему Всевышнему, Творцу. Других вариантов нет. Мы здесь, на Земле, должны подчиняться законам земным, небесным, признать о том, что мы созданы совсем для другого мира. Но мы выбрали себе такой путь, находиться здесь. Поэтому, безусловно, есть и то, и другое. Но мы можем минус обратить в плюс. К примеру, если у нас негативные качества, скажем, 80%, позитивных всего 20%. Да? То есть у нас есть четко определенные то ли мы, допустим, гневливые, это порог. То ли мы, допустим, ревнивые, это считается порог. Это негативность. То ли мы жадные, то ли мы... Ну, у нас же есть все это. Значит, мы выписываем, скажем так, на листе бумаги наши качества, честно и откровенно. Перед самим собой. Это никому не обязательно знать. И потом мы разбираем те качества, которые у нас есть. И мы их сами-то знаем гораздо лучше, чем кто-то другой, вернее. И тогда мы работаем над этими качествами. Потому что на другой стороне этого негативного качества есть качество позитивное. Нам надо найти и достать это позитивное качество. Не может быть вот этого негативного. Просто мы сделали так, что оно вот зашкаливает у нас. И нам надо разобраться, а что же находится на другой стороне. Вот это намного сложнее. Почему? Значит, в прошлое время, в предыдущей, опять же, карма, в предыдущей жизни... Была такая ситуация, создалась, когда мы накосячили. И сегодня мы имеем вот такие вот качества. Поэтому мы не видим хорошие в человеке, а мы видим плохие качества и так, далее, и так далее. Это нормально, но это путь созидания, это путь познания. И не все его проходят за, ну, быстро. То есть кому-то требуется жизни и жизнь. Вот где-то. Спасибо. Интересно. Вы сказали, что эти качества они обострены да, часто, негативные, над которыми нужно работать. И вообще можно заметить, что в мире много крайностей, перегибов. И часто, если человек даже сперва из благих побуждений, позаботиться о близких, о себе, стремится улучшить свое финансовое положение, это все может перерасти в жадность, да, в стремление... Культура навязывает, зарабат... стремится зарабатывать не столько, сколько тебе положено, а миллиарды. Со всех экранов, со всех источников об этом все нас затягивает. И получается, действительно ли есть то, что нам предначертано и положено, и оно к нам придет, и так придет. И... Насколько сверхусилия в зарабатывании денег, финансов могут повлиять на человека, положительно или негативно? Если мы сейчас э, говорим о том, что, э, что позитивно, что негативно, это все условно. Если мы будем концентрироваться на заработках, то это нормально, но вопрос должен стоять для чего мы это делаем. То есть мы концентрируемся на заработке для чего другого? Не просто для накопления. Это нормально. Мы живем в материальном мире, нам надо платить за многие вещи, нам надо платить за суды, нам надо платить за коммунальные услуги и так далее и так далее. То есть огромное количество, допустим, вариантов того, что мы Можем для себя, так сказать, понять и устроить. Но надо вычислить главное, для чего все это нам надо. Опять опять возвращаемся к тому, что у каждого есть своя программа. Высчитал, вы не прыгнусь. Есть определенные, скажем, наборы и сумма, допустим, заработанного, которая может превысить нам заработанное по судьбе. А что мы знаем? Мы все время все больше, больше, больше. Но нам по судьбе не положено зарабатывать. Для этого ну, надо вычислить, сколько нам положено. Это вопрос другой. Но если нам не положено, а мы все стремимся, больше, общем, мы себя дес, занимаемся деструктивизацией самого себя, своей матрицы. Мы ее полностью разобьем, свою матрицу. Деньги мы, может быть, получим, но мы где-то будем несчастны в других вещах. И вот это, то, что происходит сегодня, идет полный дисбаланс. То есть есть миллионеры или миллиардеры, которые зарабатывают сумасшедшие какие-то деньги, а другие голодают и еле выживают, и, и умирают даже с голодом. это же есть такое. Это было быть не должно. Такого никогда не было в эпические времена. А сегодня есть. Поэтому это должно уйти. Это должно закончиться. Рано или поздно. Хорошо. И получается, это время способствует развитию и пониманию нами этого, правильно? Как это время можно назвать? Эра Водолея? Вот в астрономерологии какими вы оперируете терминами для того, чтобы назвать то, что сейчас меняется мир? Ну, с одной стороны, Эра Водолея, это как мы привыкли это называть, но это очень маленький цикл. Она есть, но это чисто с точки зрения астрономии, астрологии, да. А если с точки зрения ведической космологии, концепции, то это не эра Водолея, это переход из юги в югу, или с эпохи из эпохи, которая составляет эпоху, что такое 2000 лет, в рамках самой маленькой эпохи, которая называется Кали-Юга. Тут 2000 лет, а там 432 тысячи лет, а 864 тысячи лет. А 1296 тысяч лет это уже треба юга да? Понимаете как? Вот. И сатия Юга, которая длится 1 миллион 896 тысяч лет, 1 миллион, а то 2 тысячи лет. Ну, о чем тут речь? Поэтому это очень маленькая эпоха, которая не имеет в принципе, никакого отношения. Мы только просто так привыкли что мы оперируем такими понятиями, это более-менее еще у нас укладывается. Как мы можем уложить в свою голову один миллион лет? Ну, ну, как это можно уложить, когда один миллион? Это компьютер только может вычислить ну, население и так далее. Понимаете? А, а если это все умножить на а, тысячу, тогда мы придем совсем другую концепцию. Иди в тысячи вот сегодня там где мы находимся. Поэтому сегодня мы находимся в той паре, которая называется обратным процессом. И мини кальюгу мы уже прошли. И мы сейчас находимся в два пара юги. И два пара юги, которые закончатся формально еще раз чисто астрономически, в 2163 году. То есть, естественно, мы все в наших телах сегодняшних это не увидим. Значит, мы это увидим в следующий раз, в следующих телах и так далее, и так далее. Ну, люди будут дольше жить, это понятно, и люди будут обладать всеми другими качествами, но не все. Не все. Кто-то переместится на другой план, на другие планеты и так далее. Вот, а кто-то это все увидит, да, вознесется, как там у нас преподаватели некоторые говорят. И это ну, выбор наш, нашего каждого человека. То есть выбор есть. И этот выбор личный, внутренний. Это есть, наверное, внутренняя жизнь, называется? То есть самосознание, самопознание этот выбор. Да, это и есть. То есть нам дается выбор самого нашего рождения, самого прошлого, позав прошлого. Нам дается выбор. Как мы захотим, то и будет. Вот. Только надо знать об этом. Когда человек начинает узнавать о таких вещах, как вы говорите, все не вместится, миллион лет не вмещается, и мы начинаем двигаться постепенно. Это нормально, э, узнать, узнав о том, что душа перерождается, что мы живем не один раз, сперва, допустим, захотеть человеку э, не каких-то сразу высших духовных благ, а просто получить лучшее рождение. Да, это первый шаг. Это может быть первым шагом в его самопознании, в увеличении его благочестия, его мышления. Просто хотеть благочестия и получить лучшее рождение. Ну, это, это... И есть. на да, это и есть наша задача, и мы должны сделать все возможное. <связь> и когда начинается приход в этот мир нашей души. Он уже начинается не с момента раздельного, он начинается значительно раньше. Поэтому люди, в принципе, могут эти все вещи планировать, и раньше они всегда это планировали. А вопрос, как добиться этого, ну, к примеру, мы хотим стать, пойти на НИГУ образования, мы хотим этому научиться. Для того, чтобы научиться, надо выбрать время, и надо найти преподавателя, ну и надо что-то отдать. Но сегодня в материальном мире это день, правильно? Надо пойти на курсы, допустим, да? Но денег-то нет. Значит, где их взять? Значит, надо выделить эти деньги из этого общего нашего благосостояния и посвятить вот этому определённому участку своей жизни. Но поскольку люди этого не знают и не хотят, ассоциируют себя с телом, поэтому у них этого не получается. И в следующий раз будет та же самая картина. И в следующий раз будет постоянная борьба за выживание, за заработки и так далее, и так далее. Поэтому материальные аспекты, они без сомнения нужны. Три материальных аспекта, которые сегодня всем нам нужны, это ну, деньги. Да? Ну, в обратном порядке, вообще-то говоря, но, ну, допустим, отсюда начнем. Это отношение между людьми. Поскольку, э, вот, сверху, вот я уже много раз это показывал, есть богиня Лакшми. Да, богиня Лакшми. И у нее стоит, рядом с ней, стоит э, вот такая бочечка. Вот. Где насыпанный горшок, где насыпаны деньги? А почему? Вот. И кто такой Лакшнин? у нее вот на руках четыре волки, у нее какие-то различные предметы. Да? Вот. И, а почему деньги, к примеру? Это богиня благосостояния, с одной стороны, с другой стороны, она извечная спутница Вишну, как, как, допустим, другие. То есть это мужская и женская энергия. Они должны быть в комбинации. Они должны быть гармоничны в отношении друг к другу. И вот это отношение между мужчиной и женщиной, скажем, семья. И об этом уже много раз я рассказывал, что если не будет гармоничного отношения друг к другу, и будут какие-то перебои в этих отношениях, в тогда в бизнесе тоже не будет удачи, в бизнесе и в заработках не будет. И будет что-то мешать, то ли сослужив, если будете, так человек считает, то ли его работодатель, дурак какой-то такой, который самодух и так далее, или самодура. Да? Вот. Поэтому а, тут все зависит от нас, от нашего понимания, кто мы есть, от нашего понимания, как надо себя вести. То есть семейные отношения. Это второе, да. Ну и самое главное, это, это, это действительно, э, скажем, ну, положение в обществе, которое обуславливается. Это сегодняшние ценности, да, э, мировые. Вообще это не, никогда не были ценностями, потому что это материальная наша жизнь. То есть это стремление быть всегда выше, лучше, больше э, отношения между людьми и заработок. Но, опять же, это только маленькая часть того, что нам всем надо было бы знать, для чего это все надо. Поэтому деньги, они без сомнения нужны, хотя бы для того, чтобы пойти на курсы. Для того, чтобы пойти учиться, что есть разные курсы, и разные стоимости есть. И для того, чтобы поехать ну, не знаю, в другую страну, в Индию в частности, и там попытаться что-то такое узнать. Но это же надо для этого. А как ты поедешь, когда ты от зарплаты, как у нас в Калимте, считай, до зарплаты, у нас времени у нас нет возможности. Какими условиями мы создали сами себе? И надо разбираться, почему, что нам мешает. Скажите, вы успешный, правильно сказать, трейдер да, с огромным стажем, инвестор. Правда, согласны ли вы на 100% с тем, что... Лучшая инвестиция это в образование, если мы говорим о образовании. Ну, мы знаем, навычки да, ⁇ это да, Или Знание это сила. Знание ⁇ это король. Человек, который обладает знаниями, это король. Он может все, что угодно изменить. Он может стать лучше, он может стать сильнее, он может стать богаче, если он знает. Естественно, инвестировать себя. Не сказать, что я... Успешный. Там. Дело в том, что моя -то миссия не зарабатывать, а моя миссия обучать людям как раз -таки зарабатывать. Если мы говорим чисто о трейдинге. Я там посвятил 25 лет своей жизни. И сегодня я этим занимаюсь. И достаточно, наверное, успешно. Но дело не в этом. Дело в том, что я же знаю, для чего я это делаю. Это первое. Второе. Моя задача не накапливать. То есть, это повторяю, это инструмент для чего-то гораздо большего. Потому что любая программа, она стоит она стоит денег. Любая программа. Я не говорю про время, которое выделено на это, это. Как мы знаем, время – это деньги. Да? Можно посвятить этому некоторые люди. У меня нет времени, я должен или должна работать. Работать где? На кого-то, на дядю. Правильно? Потому что дядя мне платит деньги. Правильно? Поэтому это наш выбор. Или нам дядя платит деньги, или нам платить деньги, и мы сами себе платим эти деньги. Понимаете? Это наш выбор. Здесь много, конечно, нюансов, поэтому я отношусь к разряду преподавателей и организаторов. Ну, что, в общем-то, сегодня происходит. Но это мне было дано понять, когда я начал посещать, скажем, восточные страны. Вот, там об этом я рассказал. Я это принял и сегодня оно все работает. Скажите, мой больной вопрос, тема культуры в обществе традиций, отношений между старшими, равными, младшими, семейных отношений. Сами вы из славянской страны, правильно, вы живете в США, вы были много где, в том числе в Индии, знакомы с восточной культурой. Где-то еще в этом мире сохранилась действительно культура потому что, к сожалению, на постсоветском пространстве, там, где я живу, все печально с этим. Все внутри нас находится, и культура в том числе. Я родился в России, я люблю, естественно, как и любой человек, свою страну. Неважно, где я нахожусь, это так но я не отеч, я не привязан ни к чему, потому что если я душа, то какая разница, где я родился? Просто есть условия, которые мы можем выбрать себе. И на основании тех условий, которые мы себе выбираем, мы можем двигаться познанию. Если я выбрал себе вариант посещения Востока, где есть что почерпнуть, то я туда поехал и почерпнул. А если мы будем Базируясь на том, что здесь все плохо и все не так, то тогда мы идем по, по воле обстоятельств. Так вот, первое, еще раз, мы возвращаемся опять к тому же. Надо знать обстоятельства, почему вы там находитесь. Почему в частности, вы вот ты находишься, к примеру, в Донецке, где происходит известное всем события, Почему ты находишься на другой территории, к примеру. Почему? И никто на это не скажет. Потому что мама с папой ну, и начинаются вот эти разговоры которые ни о чем не говорят. Поэтому человек рождается в том месте, в котором ему положено родиться. Человек рождается в семье, то есть и семье, где ему положено родиться, благодаря своим предыдущим деяниям. Понимаете? Если мы начали путь познания, и мы хотим работать на ниве образования, обучения, то ты, человек, который разбирающийся, в ведической культуре. Но, наверное, знаешь эти истории, которые говорят именно о том, что человек может выбрать себе тело, да? может выбрать себе страну проживания, может выбрать себе свое благосостояние. В следующий раз, как ни странно, тогда он родится. В этой жизни мы можем себе запрограммировать нашу следующую жизнь. Но поскольку об этом ну, как, во всяком случае, говорят книги, источники, сакральные книги и так далее. Но если мы их не читаем, то как мы можем в это поверить? И так. И часто люди говорят, ну, после меня хоть поток, это уже не при моей жизни, забывая о том, что жизнь вечная, по сути дела. Душа-то вечная. Поэтому, к сожалению, мы не умеем пользоваться... Теми благами, обстоятельствами, которые нам предоставляют жизнь. Мы не знаем. Сегодня время узнавать. Вот поэтому есть центр Сангейтс, есть каналы центра Сангейтс, которые помогают в этом людям, которые желают познать. Вот примерно так. Благодарю вас, Майкл. Спасибо за эфир. Спасибо что открытие филиала «Сангейтс Донецк» произошло именно с вашим непосредственным участием. До новых встреч, дорогие друзья. Майкл Мелехов, всего доброго. Да, ну я хотел бы тоже представить, это Михаил Рочников, который является хозяином, руководителем, скажем, вот этого канала центра «Сангейтс», филиал центра «Сангейтс Донецк». Я рад участвовать в этой программе, ну и рад, если там будут у нас люди, которые будут задавать вопросы, на которые или ты будешь встречаться, или я буду отвечать. Ну, в самом случае, все, как оно должно идти и на пути наших реализаций, нашего познания. Всего доброго. Благодарю. Спасибо. Да, благодарю.